Умоляев сидел на скамейке в сквере и читал газету, когда чей-то огромный пёс, вынырнув из кустов, приблизился и положил к его ногам замурзанный мячик. Умоляев выдвинул из-за газеты, когда тошливая соседка из-за занавески пёс смотрел на него, распахнув пасть, и, вывесив язык между желтыми нижними клыками, откуда-то донесся приглушенный расстоянием свист, и уши пса шевельнулись, развернувшись, пес ринулся назад в кусты. Подношение осталось лежать на асфальте. Мячик, оказавшийся теннисным. Был старым и драным. Умоляев зачем-то наступил на него носком туфли. И мячик ухмыльнулся прорехой. Внутри которой показалось что-то ярко-синее. Заинтересовавшись, Умоляев придавил сильнее. Жесткая резина разошлась. В теннисном мече. Лежала маленькая пузатая подушечка. Прозрачный пакетик, заполненный жидкостью сапфирного цвета. Умоляев удивился. Назначение пакетика было для него совершенно непонятным. Разбираться с собачьей игрушкой Умоляев побрезговал. Однако загадочная штуковина запала ему в голову. Весь день, Умоляев, покинувший сквер, возвращался мыслями к содержимому меча. Под вечер чертыхаясь, Умоляев направился в магазин и с нарочитой небрежностью купил новенький теннисный мяч». Показное спокойствие далось Умоляеву нелегко. Ему казалось, будто продавец догадывается о причине приобретения и от того смотрит с насмешкой. Вернувшись домой, Умоляев занялся мечом. Для начала он потряс пронзительно салатовым колобком рядом с ухом, но этот опыт... Мало что прояснил. Решив идти до конца, Умоляев взялся за нож. В первый раз острие соскользнуло с выпуклого бока, но затем Умоляев приспособил его в ложбинку, оббегавшую сферу из извилистой кривой. Текстильное покрытие поддалось... В разрезе показалась бледно-серая резина. Нож выгрызал из мяча катышки опилок. Когда две трети поперечника было пройдено, Умоляев развернул лезвие боком и вскрыл мяч. Внутри нашелся уже знакомый пакетик с синим содержимым. Умоляев задумался. На другой день он обзавелся в магазине детским мечом, красным с широким полосатым поиском. Дома он врезал его точно арбуз. В мече скрывалась мягкая резиновая лента, завитая в кольцо. Умоляев недоуменно повертел ее в руках и выбросил в мусорное ведро, отправив следом за ней две половинки ненужного меча. После Умоляев полез в книжный шкаф и бутылку зуб выдрал из плотного книжного ряда, толстый энциклопедический словарь, шепеляво отлепившийся от соседних обложек. При этом с полки упала нечаянно задетая локтем фигурка, фарфоровый аист, пришедший к Умоляеву от бабки. Умоляев был равнодушен к старой безделушке, однако... Привык видеть ее в шкафу И поэтому раздосадовался Тем более, что осколков получилось много Оставив словарь Он смел осколки в совок Внимание его привлекли Три плоских костяных крестика Они желтели среди блестевшего глазурью фарфора Умоляев присел на корточке и, выковырнув мизинцем один из крестиков, осторожно взял его двумя пальцами, стараясь не оцарапаться острой крошкой. То, что крестики с равновеликими закругленными до концах перекладинами прежде скрывались в бестолковой печуге, представлялось несомненным. Им больше неоткуда было взяться... Однако, как они туда попали и для чего предназначались, эта тайна не имела простого объяснения. У Умоляева заныл висок. В энциклопедическом словаре не нашлось никакой информации о том, чем начиняют теннисные мечи. По поводу костяных крестиков в фигурках из фарфора тоже не было ни слова. Умоляев побродил по квартире, скользя взглядом по предметам. В голове его неуклюже топталась смутная мысль. Встав на табурет, Умоляев заглянул на антресоли. С табурета он слез, держа в руке пыльная пресс-папье. «Сделанное из светлого дерева». Сомнамбулически положив его на стол, умоляя сходил в кладовку за инструментами, он вернулся с молотком-квознодером, щербатой стамеской, двумя отвертками и тронутым ржавчиной лобзиком. Вздохнув... Свинтил с пресс-папье ручку и снял планку, служащую для прижимания промокательной бумаги. Основание полукруглый брусок состояло из двух деталей. На стыке застыли белесые капли твердого, как само дерево столярного клея. Умоляя, вогнал в щель стамеску, он долго мучился, пропихивая, раскачивая стальное жало. Извлекал его в анзал снова, стучал по стамеске молотком. Пытался помочь отверткой, используя ее как клин. Когда он почти отчаялся, дерево вдруг звонко лопнуло. От бруска отскочила часть. Внутри, запыхавшийся, умоляев узрел небольшую выдолбленную нишу. В ней лежало мраморное колесико. Спал, умоляев плохо. Два дня он мрачно размышлял о своих чудных находках. У него появилась привычка недоверчиво рассматривать обыденные предметы. Особенно те, которые числятся неразборными. Наконец, Умоляев решился действовать. В солидном магазине он придирчиво выбрал себе дорогой швейцарский нож с красной рукояткой. Нож тоже хранил в себе секреты. Но для извлечения их на свет не требовалось ничего ломать. Из корпуса, поворачиваясь на осях, легко возникали пара опасных лезвий, плоская шила, добротная пилка, щуп и еще несколько приспособлений. Умоляев начал на обум, в им дома диванной подушке среди слоев синтепона. Скрывалась аморфная тряпичная кукла без рта и с одним глазом. Она вызвала приступ годливости, Умоляев немедленно выбросил ее, но класть на оскверненную подушку голову с того момента не смог. В жестяном флаконе с пеной для бритья, разрезанном ножницами, обнаружилась крохотная пластиковая коробочка. С притертой крышкой. Умоляю, сперва даже решил, что это штампованный кубик. Но все же сумел подцепить крышку, едва не сломав ноготь. Коробочка была пустой. Вскрытый ножом тюбик с зубной пастой. На первый взгляд, не имел посторонних вложений. Однако, промыв его под струей воды... Умоляев прочел на внутренней поверхности невероятное слово «Ирлыш», вплавленное в изнанку большими красными буквами. Четыре книги погибли впустую, а пятая выронила из распластанной лезвием коленкоровой обложки треугольный кусок фольги с рядами дырок, словно дважды проколотой вилкой. Из-под прокладки зимней меховой шапки Умоляев выпростал невесть, кому принадлежавшую косточку, а из каблука старого ботинка – голубой шарик. Когда из этого шарика, расколовшегося под ударом молотка, выпали две серебристые пирамидки разного размера, Умоляев едва не повредился рассудком. Умоляев сражался с предметами, как с засланными к нему врагами. Сюрпризы множились. Между двумя фанерными плоскостями, составлявшими полку в шкафу, хранилось бумерангом изогнутое зеркальце. Из перерубленной пальчиковой батарейки высунулась бумажка с нарисованной стрелкой. В воротник куртки, как выяснилось, была вшита трубчатая спиралька с бусиной на конце. Коллекция находа росла. Узкий пузырек без пробки, наполненный застывшим цементом. Разномастные цилиндры, конусы и параллелепипеды. Некоторые с отверстиями. Две склеенные прозрачные пластинки, между которыми медленно перетекало что-то густое, темное, текучее, кусочки резного пергамента, походившие друг к другу по линиям кромок. Умоляев потерял покой, сдал с лица... Знакомые приставали с сочувственными расспросами. Коллеги по работе настоятельно рекомендовали взять отпуск, отвлечься от проблем. Женщина-сотрудница из тех, кто обожают проявлять заботу о ближних, презентовала умоляя его упаковку капсул. Замечательное средство восстанавливает нервную систему. Пью сама из плюхах младенец. Умоляев вынужденно взял лекарство, но не выдержал. Украдкой рассек три капсулы. Из одной вместе с порошком выкатила зеленая горошина. Упаковка полетела в корзину под столом. Умоляев не верил никому и ничему. Дом его больше не был крепостью. Всюду таились лазутчики. Однажды утром проснувшись, Умоляев прошлепал в ванную воспаленными глазами, уставился на собственное отражение в зеркале. Разинув рот, высунул язык, попытался рассмотреть горло. Задумчиво сунул в ухо мизинец, опустил голову. Умоляев глянул на грудь, на белый дряблый живот. Вышел из ванной комнаты и вновь вернулся в нее со швейцарским ножом, поколебавшись, выбрал точку над пупком, приставил к телу острие, кожа непроизвольно втянулась под колким металлом. Умоляев повернулся так, чтобы лучше было видно в зеркале. Он боялся пропустить что-нибудь необычное. Вздохнул и решительно ткнул лезвием.